Финизм, да. Вью. Да? Ну, Ю. Ну, сейчас закрыт, туда подавал. Вот. Да. Ну, поскольку вуз закрыт, я там не учусь. Да. А, вот, неореспубликанизм ⁇ это сравнительно новая политическая философия. Она возникла где-то примерно 30 лет назад. Хотя свое наследие она возводит напрямую к Римской республике. И что примечательного в неореспубликанизме, в первую очередь, это его понимание свободы. Что такое свобода? Какое самое базовое, может быть, определение свободы, которое приходит, наверное, в первую очередь нам в голову? Свобода — это возможность сделать то, что нам хочется, наверное. Это понимание свободы, наверное, было распространено в самой древности, в древней Индии, стойки им пользовались спокойно. И какая проблема с таким пониманием свободы? С одной стороны, это не социализируемое, так сказать, понимание свободы, то есть как только появляются какие-то другие субъекты рядом со мной, то они препятствуют моей возможности сделать все, что я захочу. А, с другой стороны, еще стойки те же самые открыли так называемый продукт свободного раба. А, то есть, если я ничего не хочу, то даже находясь в рабстве, я остаюсь свободным. А... Еще одно понимание свободы появилось э, в семнадцатом веке примерно под влиянием э, философии э, Томаса Гоббса и Джона Лока. Э, в чем оно заключается? В том, что свобода — это э, возможность делать то, что я захочу, при отсутствии вмешательства со стороны других субъектов, то есть в рамках каких-то определенных законов мы не вмешиваемся в дела друг друга, и тогда мы свободны. Что на эту трактовку говорят республиканцы? Представим себе следующую ситуацию. У нас есть, опять же, раб, у которого есть очень благожелательный господин. И раб знает, когда что ему следует сделать, чтобы господин не вмешивался, господин не вмешивается. И раб делает, по сути дела, все, что ему вроде как пожелает. Все, все, что он пожелает, все, что ему хочется. В определенных рамках дозволенного. Но он вроде как по-прежнему остается рабом. Вот тут такая проблема. Он все равно остается свободным рабом. Как бы Чтобы не была такая абстрактная совсем ситуация, представим себе э, жену богатого человека. Этот человек дозволяет ей делать вообще все, что ей захочется, она этим пользуется, вот. но как бы, в чем ее проблема? Она находится в зависимости от этого человека, она не может от него уйти, например, э, или как-то ему навредить не получив вреда, собственно, в свою, в свою сторону, потому что если она уйдет, то она ничего не может делать без него, она не может поддерживать тот же уровень жизни, вероятно, она также не может найти работу себе, обеспечить себя, и она находится в зависимости. И вот эта зависимость, это то, на что указывают республиканцы, поэтому они определяют свободу, добавляя к вот этому либеральному определению свободы одно единственное слово. Свобода — это отсутствие произвольного вмешательства в нашу деятельность. Свобода — это отсутствие доминирования, это отсутствие зависимости, или независимость через дефис, через дефис доминирование И такое определение позволяет нам взглянуть на очень большое количество социальных ситуаций совершенно с новой стороны. Потому что, ну, например, э, либералы, либертарианцы, неолибералы э, сейчас склонны говорить там, о том, что, ну, особенно в либертарианстве это распространено, то, что любое законодательство ⁇ это ограничение нашей свободы. То есть э, либерализм, он в принципе такая очень индивидуалистичная, очень атомистичная идеология, философия. И как бы э, для либерализма, вот если я нахожусь в пустыне, вокруг меня ничего, никого нет, то я абсолютно свободен. А как только я вхожу в какое-то взаимодействие с людьми, опять же, как только появляются какие-то законы, какие-то ограничения, то получается, что я менее свободен. Республиканцы на это отвечают, что ну, вообще-то в обществе все равно можно быть э, свободным, и при этом гораздо более свободным, чем в отсутствии этого общества. Э, потому что у спиноза есть такая, такое, такая вот интерпретация, что как бы, мы, собираясь в общество, э, приобретаем больше сил для того, чтобы противодействовать природе, выживать, мы э, способны производить больше продуктов, ресурсов. И таким образом в обществе мы можем боль... быть более свободными. Единственное, что может ограничить нашу свободу, это какое-то столкновение интересов, слишком большая сила с одной стороны. И поэтому мы должны как-то перенаправить все эти силы, так, чтобы они взаимодействовали друг с другом продуктивно, и, поддерживая друг друга, увеличивали наш, наш общий объем свободы. Соответственно, для республиканцев законодательство не является ограничением свободы, а наоборот может служить для того, чтобы увеличить ее объем. Но какое тут есть условие? Они воспринимают как такого коллективного субъекта. Свобода — это независимость в том числе и от воли коллектива, то есть воли других. Если я, например, нахожусь в обществе, которое принимает определенное законодательство, и меня не пригласили в обсуждение, я не участвовал в принятии какого-то закона, и закон был принят без меня, против моей воли, тогда я нахожусь в зависимости. Но если закон принимается в соответствии с моей волей, то, это, то он становится частью моего, моей собственной воли, он становится моим собственным решением. То есть вспомним случай Одиссея, который плыл со своими соратниками мимо сирен, и он очень хотел послушать пение этих сирен. И как бы, сирены подчиняют волю э, тех, кто, кто их слушает, поэтому э, он попросил всех э, матросов заткнуть себе уши, а сам очень хотел послушать, поэтому попросил их привязать его к мачте. Э, и, соответственно, он все-таки находился под воздействием сирен, он был ограничен, он был связан, но поскольку это было его собственное решение, поскольку он сам этого потребовал, то он все равно остается свободен. Вот пример того, как обосновывается то, что я не свободен. Если кто-то принимает решение без меня, очень яркий, это американская революция. Потому что американцы о чем говорили, когда они восставали против Великобритании? Они говорили о том, что вы, ребята, налагаете на нас налоги. И при этом нашего представителя в британском парламенте нет. И соответственно... Мы являемся не свободны, мы зависимы от вашего решения, на которое мы не имеем никакой возможности повлиять. Что еще важно для республиканизма? То, что он возник на... из столкновения либерализма после Роллзовского, потому что Роллзовская теория справедливости доминировала в политической философии вот, последние там, лет 60 с момента написания теории справедливости и э, в основном как бы, все политические теории, которые появлялись, они появлялись как альтернативы вот этой, собственно, теории свободы и э, те, теории справедливости, простите. И в 80-х годах как альтернатива появился коммунитаризм, который говорит о том, что э, вот мы оторваны как бы, от сообщества, мы являемся атомистичными индивидами, и э, вообще в сообществах у нас было больше возможностей э, организовывать себя, больше свободы, э, нам нужно вернуться к этим ценностям. Э, а республиканизм, по сути дела, сочетает в себе и либерализм, и коммунитаризм, э, говоря о том, что вот свобода — это такое коллективное понятие, которое существует исключительно внутри коллектива. Э, для республиканизма э, свобода вот это в пустыне, которая характерна для либерализма, не, не имеет вообще никакого смысла, потому что свобода — это э, Понятие, которое имеет смысл исключительно, когда мы находимся в каком-то сообществе. Это свобода от других людей. Еще один пример того, как республиканизм входит в трение, в противоречие с либерализмом и либертарианством, это, например, аргументы либертарианцев о том, что Якобы мы, будучи наемными работниками, соглашаемся добровольно на условия, предлагаемые работодателями. На, на это что ответят республиканцы? Ну, как бы, ребят, мы как работники должны каким-то образом выживать. И... Если мы не согласимся на данные условия, то, вероятно, мы э, просто умрем. Соответственно, это не свободный выбор, это то, примерно то же самое, что вот вы сами либералы, э, когда приводите пример э, с разбойником, который предлагает нам альтернативу кошелек или смерть, говорите о том, что это ложная альтернатива. Тут как бы альтернатива тоже оказывается ложной. Только смерть как бы исходит в данном случае не от непосредственно работодателя, потому что работодатель скорее предлагает определенный выход, избегания смерти, а просто от природы или от социального устройства. И опять же, поскольку мы находимся вот в зависимости от воли работодателя В данном случае устраиваясь на работу и находясь на работе То мы остаемся не свободны Как только у нас появляются институции, которые позволяют нам защититься от этой доминирующей воли Этой более сильной воли тогда у нас увеличивается количество свободы. И, собственно, поэтому для республиканизма крайне важно существование вообще всяческих институций. Собственно, в Римской империи было противопоставление доминиум, как доминирование частного лица над другими лицами и империум, как власти государства. И римляне опасались одновременно и доминиум, и империум, но при этом создавали этот самый империум для того, чтобы противопоставить его доминиум. Поэтому как бы, республиканцы постоянно настаивают на том, что мы должны создавать институции, правила, которые защищали бы граждан от влияние, вмешательство в их жизнь других граждан. И э, у республиканцев, опять же, есть очень большое опасение перед э, концентрацией власти какой бы то ни было. Они одновременно опасаются и доминиум, и империум, и э, поэтому, э, собственно, они часто приписывают себе идею разделения властей, э, но не совсем в... Локовском смысле, который... Mm -hmm. Лок создает просто определенную модель, где у нас есть законодательная, судебная и федеративная власть. В современном понимании это законодательная, судебная и исполнительная власти. А республиканцы говорят о том, что ну, чем больше мы делим власть, тем как бы безопаснее для нас самих. Чем э, ниже спускается власть по этой иерархии, чем меньше влияние у самой высокой точки власти, тем мы свободнее. Э, потому что как бы, в любые правила мы должны вкладывать собственную волю. Э, в общем-то... Я могу еще много чего рассказать, но если вы хотите обсудить это, какие-то вопросы задать лучше. Думаю, а как можно. воля собственная исчисляется? Ну, вот должна вас... быть такая индивиду... индивидуализация очень жесткая, да? то есть почти природная. В смысле еще? Ну вот для того, чтобы я вложила волю. То есть эту волю я должна из чего-то выстроить. То есть вот это основание для моей воли, это моё, моя индивидуальная неделимость. Да? Я уже дана. Да. Как бы у вас есть определенные желания, определенные интересы, и вы эти интересы защищаете в коллективном органе управления, по сути дела. У республиканцев есть очень много интересных исследований насчет этих самых коллективных органов. В частности, мне очень нравится о том, какие были коллективные органы в Советском Союзе в раннем. Потому что, судя по всему, как бы существовала определенная процедура обсуждения внутри партии, которая не, позвали, не допускала доминирования большинства простого. То есть, у республиканизма есть определенные терки с демократией, потому что демократия является тоже потенциальным источником доминирования. Как бы, если у нас есть простое большинство, представленное в неком абстрактном народе, то это большинство может постоянно пересиливать желание меньшинства. И, есть исследования, которые описывают, собственно, процедуры э, принятия решений в маленьких коллективах. Очень распространены эти процедуры в Америке. По-моему, есть там даже книжка, э, которая э, как это называется? является инструкцией по проведению таких собраний, где председатель э, просто модерирует дискуссию, есть там определенные процедуры секондования, так называемые, когда кто-то выносит предложение, кто-то его поддерживает, только после того, как кто-то поддержал, оно начинается, начинает обсуждаться. Есть процедуры, когда один человек, интересы которого задеваются тем или иным решением, может вполне наложить вето, на принятие того или иного решения и таким образом не допустить того, чтобы большинство доминировало над меньшинством. Вот. И в большевистской партии эти процедуры были. Эти процедуры присутствовали в царской еще думе, они были выработаны. И э, пока был жив Ленин, они применялись. Ленин не был... Э, единым лидером, э, единым доминирующим человеком в партии, который единственно принимал решения. Все, все эти решения на самом деле были распределены, и все это было более-менее свободно и адекватно э, до тех пор, по, пока Ленин не умер, в партию не ввели очень резко большое количество рабочих, которые не были знакомы с этой процедурой, и Сталин... Э, не воспользовался ситуацией и не подавил просто большинством голосов решения Троцкого, идеи Троцкого, не выдавил всех своих соперников и не установил определен… диктатуру, собственно. Можно вопрос? Это же как-то соотносится с Конституцией 18 года. И еще у меня вопрос. А каким образом вот этот определяется уровень минимальной и институциональной включенности? Ну, мы знаем, субъект, что это были субъект. собрания, колхозы, ячейки, женоделы. Это такой уровень максимально приближенный. А у американцев, видимо, какой-то более представительский. Об этом была дискуссия, Ленин ну, Богдан. Ну, не совсем там. Есть как бы очень много различных э, низкоуровневых э, организаций, которые занимаются принятием решения прямо на месте. Э, очень интересное исследование есть про Италию на этот счет. Э, Оно называется «Чтобы демократия работала или сработала». Э, и это исследование рассказывает э, следующую историю. В Италии после демократических реформ, после того, как итальянцы дали больше полномочий регионам, получилась очень разная картина того, как эта реформа сработала на севере и на юге. И автор связывает... Эти разные результаты, э, отсу, тот, тот факт, что демократия очень эффективно сработала на севере и очень плохо сработала на юге, где продолжает существовать мафия, э, вертикальные отношения власти, э, патрон-клиентские отношения, э, с тем, что в Северной Италии очень долго, на протяжении тысяч лет существовали коммунные существовали маленькие объединения постоянно даже э, если это какие-то церковные хоровые кружки э, люди были постоянно объединены между собой определенной сетью отно отношений которая пос существовала постоянно и это позволяло им объединяться э, для того чтобы принимать уже впоследствии какие-то политические решения э, для того чтобы Власть распределялась горизонтально для того, чтобы чиновники внимательно относились к тому, что, чего хотят их граждане подопечные. Вот. А на юге все время существования Италии практически всегда существовало королевство крупное. И это королевство всегда существовало как атомизирующий аппарат, который выстраивает вот эти, собственно, вертикальные отношения не между самими гражданами внизу, внизу как бы, этой цепочки, а между клиентом и патроном. И эти отношения, как бы, перенеслись и в демократическую систему Италии, и, э, по сути дела, э, патроны просто скупали голоса своих клиентов и получали таким образом э, себе теплые местечки в местных парламентах, местных органах управления и продолжали э, взимать политическую ренту с подопечных. еще субъект республиканской что ли, позиции, мысли, и, наверное, большое, большая разница между вот концепцией да, республиканизма и практикой его воплощения. То есть, наверное, нигде нет стопроцентного воплощения, не, не, не бывало никогда. Да? Просто я так вот слушая, полагаю, что субъект, наверное, такой мыслится рациональный, совершенно самопрозрачный, хорошо дающий себе отчет во всех своих движениях выживания в этом смысле, ну вот в смысле в республиканской а, теории участие. очень интересное а, понимание субъекта, правда оно встречалось мне только у Филиппа Бететта и только в одной книге, которая есть на английском языке. А, вот. Он дает три интерпретации а, свободного того, что является свободным, соответствующий вот этим трем интерпретациям свободы есть свободное действие, свободный индивид и свободная персона. И Пет говорит о том, что как бы, свободное действие и свободный индивид не обеспечивают как бы, существование свободного действия не обеспечивает свободы индивида, существование свободного индивида не обеспечивает свободы действия, и все они не обеспечивают свободы персоны. А что есть свобода персоны? Персона это вот это публичное я, то есть я, вынесенный в общество. Это то есть... Это, а, то, то, это самость, да, вот то, в прагматическом понимании. То, то, кем я являюсь в данном обществе, то какие у меня есть отношения с членами этого общества. Это, чем, мне кажется, привлекательным такая, привлекательная такая интерпретация, это то, что она не абстрактна, она буквально конкретна. Ну, то есть тебе не обязательно быть совершенно рациональным, у тебя могут быть какие-то, причем абстрактно совершенно рациональным. Ты не обязан думать постоянно о благи всего сообщества, о, о, о том, какие, о, как, какое влияние то или иное решение окажет на будущее как бы, этого сообщества, будущее демократии и всего такого ты отстаиваешь, по сути дела, в этих органах обсуждения свои собственные интересы. Вот у тебя есть какая-то там лужайка, дом, ты говоришь о том, что там вот тут нужно это привести в порядок. Утилитаризм такой. Ну, как бы Если это такой очень индивидуалистский утилитаризм, потому что как бы утилитаризм э бентоновского стиля, он говорит о том, что о, о пользе вот всего сообщества. В жертву которой можно принести э, собственные интересы. А тут ты можешь даже действовать против собственных интересов, просто тебе такое решение как бы апеллирует, э, другое решение, наоборот, задевает твои чувства, и ты можешь как бы отстаивать его в этих со, собственных органах самоуправления. То есть вот интересы, ценности как они соотносятся? Дальше какая-то нормативная сетка, да, наверное. Нормативную сетку вы вырабатываете, по сути дела, сами. Дело в том, что республиканизм очень такая философия, которая постоянно смотрит на конкретные сообщества. То есть Петит и Скиннер, самые такие видные республиканцы, они в первую очередь занимаются исследованием э, англоамериканского сообщества, поскольку они из него происходят. У нас, собственно, есть республиканский центр, который исследует э, Новгородск... Новгородскую, Псковскую республику, опыт э, какого-то гражданского действия в Петербурге 90-х годов, э, и э, республиканцы постоянно смотрят на то, каким образом можно тот или иной опыт применить в том или ином сообществе. Всегда это зависит от э, кон конкретного сообщества, его традиций, его привычек, его организации. Вот. Главное, это, собственно, вот этот организующий принцип того, что над нами никто не должен доминировать. Мы должны создавать такие институции, которые предотвращали бы произвольное вмешательство со стороны любого субъекта или любого института. А не попадалось, как это соотносится с теорией систем? Ведь это же какой-то уровень системной самоорганизации. Нет, честно говоря, не попадалось. Я хочу спросить, там, я читала кое-какие тексты, которые были выложены, и мне запомнилось там слово, антиморалистский как бы вектор, антиутопистский, как раз это нет ни не утопия, нет ни не утопия. И там еще было тоже что-то анти-боли-что. И вот э, э, я бы про это хотела спросить, но э, рядом с такой ситуацией, как э, я посмотрела тут перфоманс на Фейсбуке, посвященный как бы Сенцову, и там человек, это происходит, как я понимаю, по языку, э, все говорят на украинском, и человек режет свой язык, пишет на тарелках цифры, Видел нет? Он ну, у какого-то здания видимо, принадлежащим каким-то органам, он пишет кровавым языком цифры 1, 2, от 1 до 10. И начинается собираться полиция, люди, еще какие-то люди. И никто его не хватает, потому что они не могут договориться, что с ним делать. Один говорит, да? люди боятся крови, давайте это установим. Так это же ну, как бы про Семцова, и начинает Проземцова рассказывать. Но это же как бы может кто-то порку упасть, от того, что и все начинают э, говорить 13 минут, ничего, он продолжает рисовать на тарелках. И они просто вот как бы мне нравится эта идея, что свобода э, как, э, да, ты только там, где ты можешь как бы договориться. Вот они договариваются, а у него свобода <laughs> происходит. Или как это? Ну вот мне, мне интересно, вот, может... Ну как бы у нас же нет реально, ну или у них нет закона, который запрещал бы э, рисовать свои кровью на тарелках в публичном месте. И, соответственно... Но, мне кажется, у нас тоже нет такого. Mm, как бы, да. Но у нас хватает как бы сразу, не ну, договариваясь. Вот у нас, <социк> не у нас это, не это доминирование даже. есть. Зачем существует как бы, закон? Мы его принимаем коллективно, мы вкладываем определенную волю. Тут есть, а? вот это очень гегелевская идея, о том, что закон есть манифестация моей собственной воли. И когда меня наказывают за преступление, то меня наказывают по моей же воле я все равно остаюсь, будучи наказанным по закону, даже будучи посаженным в тюрьму, свободным, потому что я, э, как бы, по идее, принимал участие в принятии этого закона. Э, и законы устанавливают определенные правила поведения в обществе. Если мы э, установили эти правила, мы следуем в соответствии этим правилам, и э, за, предел, э, за пределами установленных правил мы все равно можем деять, э, делать все, что мы хотим. А, и как бы это совершенно свободное действие, рисовать свои крови на тарелках публично. А, никакого закона запрещающего это нет. А, если бы его арестовали, то это было бы против его воли. А, соответственно, это было бы доминирование и вмешательство как бы, со стороны правоприменительных органов. А как вот, вот все-таки про антиморалистский вот посыл как бы, республики, организм? Я не помню, какое там третье слово анти, ну, антиморализм, я думаю, тут имеется в виду... Э, мне, наверное, проще это описать, э, соотнося с э, большими нарративами и тем, что как бы, предлагал нам Монтерн, то есть... Э, Какая-то определенная большая система этическая, которая вот доминирует над всеми интересами и в жертву которой можно принести индивида. Республиканизм, как я уже говорил, наоборот возвращает нас к нашим собственным персональным интересам, которые вливаются в общественные интересы и устанавливают общественные интересы. Поэтому никакого морализма тут по сути дела нет, если у нас, допустим, какое-то аморальное общество, которое установило все равно определенные законы в соответствии со своими аморальными взглядами, ну с нашей точки зрения аморальными, то это все равно будет ну, как бы полностью легитимное, адекватное общество, там будут полностью как бы, нормальные с точки зрения республиканизма отношения по-моему, у Канта было, собственно, рассуждение о том, может ли существовать общество, состоящее из демонов или злодеев. Как бы, по сути дела, это та же логика. Это может быть общество злодеев, которое установило определенные правила. И республиканизм в своих правилах может быть относительно расплывчатым, потому что, в принципе, это могут быть и либертарианские законы, и как бы, коммунистическое общество, социализм, либерализм. Тут есть довольно большое пространство для обсуждения, но мне кажется, что большую часть идеологий, в частности, особенно либертарианства, на практике... Вызовет у республиканцев очень большие сомнения и проблемы, потому что, если мы, например, прочитаем Смита республиканскими глазами, то окажется, что ну, он скорее республиканец, чем э, либерал-либертарианец, и не очень понятно, откуда либертарианцы в нем выискали вот все то, что они выискали. Потому что Смит говорит о том, что ну, вот, на самом деле государство произросло, особенно феодальное, из... Земле, крупных землевладельцев, которые после падения Римской империи сорганизовали свою э, свиту, своих зависимых людей в небольшие замки, в какие-то феодальные клочки, и э, установили там свои правила, они доминировали в одиночку над, э, э, с, за, э, над местными крестьянами, над людьми, которые питались как бы с их э, двора, и они установили власть. То есть э, очень легко при, произошло перетечение из э, финансовой сферы в государственную сферу. Или же он опять же говорит о том, что э, государство является, э, ну, покуда существует частная собственность, государство защищает частную собственность и таким образом является э, защитником интересов в первую очередь обладателей частной собственности, и, в первую очередь, крупных землевладельцев. И оно защищает богатых от бедных, по сути дела. Есть у него также рассуждение о том, что вот крупный землевладелец не очень понимает, как бы, что делать со своей землей, со всей, потому что он не очень представляет, что у него вообще есть за земля, потому что она немножко выше его понимания, он сам ее не обрабатывает. Вот поэтому республиканцы постоянно как бы, стремятся раздробить власть э, и не завести ее на какой-то такой низкий уровень. И тут, наверное, стоит поговорить о том, что, что представляет собой э, республиканская партия США, потому что республиканцы постоянно открещиваются от нее. Э, но дело в том, что э, если мы проследим историю э, того как возникла современная демократия, того как возникла Республиканская демократическая партия в США, то они вообще-то исходили как раз из республиканских идей. Э, дело в том, что Республиканская и Демократическая партия в свое время был, были одной партией Республиканской и Демократической. Они противостояли федераль, федералистской партии США. Вот и Демократия современная образовывалась на стыке республиканизма и демократии. Отцы-основатели США опасались демократии, как, с одной стороны, доминирующей формы правления, ну, подвержены доминированию простого большинства, а, с другой стороны, они с таким нескольким презрением относились к простым людям, народу, ну, в принципе, как и в античности. И поэтому они ввели республиканский элемент разделения властей и такую вещь, как парламенты, суды, которые представляли бы народ, но не являлись бы непосредственно этим народом. Тут у республиканской теории есть как бы страшный грешок в том, что она... Всегда в прошлом существовало э, в виде сообщества, в, воплощалось в сообществах, которые, э, как бы, с одной стороны э, были очень свободные, но очень свободные для очень узкого круга граждан. Э, вот если мы возьмем Римскую Республику, как э, ну, такую, такую самую раннюю, когда у нас э, пали, пало правление царей, Каким образом в Римской Республике происходило управление? Там существовал Сенат. Сенат — это ну, примерно 300 человек. Это главы семей. И они собираются и обсуждают законы, то, что они собираются делать со своей республикой. А республика — это не государство в современном понимании. Это, ну, как это переводится, это общая вещь, это общее дело. Республика... Это то, что мы делаем все вместе Это наше общее владение Которым мы совместно распоряжаемся И вот они собирались, 300 человек И распоряжались этим владением Как бы Эти 300 человек были абсолютно свободны Они не доминировали друг над другом У них были очень большие полномочия в этом, в этом Сенате Но что скрывается за этими 300 людьми? Эти 300 людей это белые цисгендерные мужчины, как бы, у которых есть семья и у которых есть рабы. И вот эта семья и рабы существуют на положении э, домашней утвари. Они объекты, как бы в своей семье домовладелец волен делать вообще все, что ему вздумается. Э, и вот в как бы, в а в греческих полисах ну примерно та же история происходит. Там есть граждане есть рабы, которые обеспечивают гражданам возможность постоянно собираться и обсуждать то, что они собираются делать со своим государством. Это такая постоянная проблема того, что у нас с одной стороны есть дела у всех повседневные, а с другой стороны... Мы хотим каким-то образом влиять на коллективно принимаемые решения. И эти коллективно принимаемые решения постоянно отрывает нас отдел. И, собственно, ну, в древнем обществе, особенно в греческих полисах, почему и как это решалось, там разделение очень четко шло между людьми по их материальному состоянию. Если ты богат, это значит, что у тебя есть рабы, у тебя есть большое количество земли, у тебя есть образование и у тебя есть куча свободного времени. Ты можешь, ну как бы все, что тебе остается делать, по сути дела, это идти на гору и обсуждать дела государства. А если ты беден, то ты, наверное, крестьянин, который еще при, при этом живет не близко к городу, а в удалении от города, занимается обработкой земли. И как-то особой возможности принимать решения в политической жизни у тебя нет. И образования тоже нет, скорее всего. Вот. И поэтому как бы в древности считалось более-менее естественным то, что э, городом должны управлять э, аристократы, э, обладатели большого состояния, э, либо, в, э, либо вообще монарх, почему в э, древней Греции и вплоть там века до 15 -го, 16 -го демократия считалась наихудшей формой правления, потому что э, не очень хотел кто-то допускать, необразованное население к принятию решений, потому что оно воспринималось как толпа, которая подвержена влиянию различных харизматичных личностей. И эта толпа могла доминировать как бы над маленькой группой аристократов. Она всегда большим количеством голосов просто переголосовала бы их. Аристократы воспринимались вот как такие люди, которые понимают какое что такое общее благо, и, э, по идее, в соответствии с этой идеей общего блага, они бы управляли государством. Вот. И эту идею, по сути дела, перенесли на современную демократию, создав парламент. Как бы, э, и у современных республиканцев есть э, обоснованная претензия к этому, потому что особенно к либералам, которые говорят исключительно о негативной свободе, как свободе слова, свободе волеизъявления, собрания, свободе избираться. То что, как бы, то, что у нас есть эти свободы, это прекрасно, но когда у нас нет возможности реализовать эту свободу, эта свобода не имеет никакого смысла. А, то есть, тот факт, что у меня есть возможность избираться в парламент – это хорошо, но а, у меня нет, нет реальной возможности это сделать. То, что, тот факт, что у меня есть а, свобода а, обсуждать какие-то идеи – это хорошо, но если у меня нет никакого а, источника, никакой институции, в которой я мог бы транслировать эти идеи, то эта свобода, по сути дела, является бесполезной. Поэтому, как бы, опять же, существует настаивание на создании институций, которые могли бы расширить возможности отдельно взятого индивида, любого происхождения, любого состояния, принадлежащего к любой группе. Давайте тогда попробуем, как бы вот философски, философский и Скиннер возникли, эта теория 80-х годов. Да? Покак э, Скиннер, по-моему, в 80-х, а Петт уже в 90-х ага. И она противостояла как бы такой э, к э, аналитическому подходу 60-х годов роус. Соответственно, в подходе Роллса было много, много что вытеснено, да, не допущено, поскольку это постфеноменологическая конструкция, где сам э, как бы фильтр доступа, правила доступа достаточно ограничено. Да? Если можешь... Заявить о своем существовании, ты существуешь, не можешь, соответственно, выходишь Но Это как бы за. проблема не столько Ролза, сколько самого либерализма. Ну да, вот социального конструктивизма постфеноменологической школы, да, да, Шульц и... Угу. И э, тогда оказывается, что перезапускается, этот... и это, как правильно называть, республиканизм или неореспубликанизм ну В принципе, можно называть и так, и так, но более грамотно, наверное, неореспубликанизм, потому что... Потому что сразу говорят... у нас республиканская партия получается. Ре Ре Ре нет Не, не потому что есть республиканская партия, а потому что неореспубликанцы говорят, что республиканская теория вот существовала до Томаса Гоббса, и Томас Гоббс как бы изобретает трактовку свободы, которая потом используется либералами, и в какой-то момент э, эта трактовка свободы побеждает. Петит э, говорит о том, что у него такое странное обоснование, почему эта трактовка победила, э, по идеологическим причинам, как бы, э, потому что мы расширили свободу на всех вообще, потому что республиканская свобода, это, опять же, то, что я говорил, это свобода небольшого кружка всегда была, вот, а все остальные находились, собственно, под доминированием этих людей и никаких проблем у республиканцев древних с этим не было. И вот тогда они перезапускают, они несколько меняют правила доступа и как бы уровень институциональных, институционализирования как системы. Да? То есть, эта системность и становится менее иерархической. Да, и как бы, Петер говорит о том, что распространяя вот, э, свободу на всех остальных, мы не можем применять такой строгий критерий, который предлагают республиканцы для свободы. Нам нужно как-то ограничить эту свободу, и тогда мы ее сможем размазать вот на все это общество. И в качестве как бы, предшественника философского возникает э, спинозизм, да? uh, uh, Нет, спиноза просто, скорее всего... Uh. Uh. Дело в том, что как бы, спиноза uh, очень много заимствует у Гоббса, а Гоббс как бы, является источником либерализма, но спиноза очень сильно переинтерпретирует Гоббса обратно в республиканский манер. В республиканский Но Спиноза не является источником неореспубликанизма, просто это такой интересный показательный пример. Дело в том, что в духе республиканизма рассуждали ну, практически все политические философы до Гоббса, и очень многие продолжали рассуждать после. То есть, если мы возьмем Руссо, Канто, они все еще республиканцы. Но со временем, как бы все больше добавляется либералистских элементов во все политические философии, и либерализм просто к 19-20 веку становится доминирующей формой политической философии, и свобода вне, вне либерализма несколько забывается о том, что, что это такое. Интерпретация свободы как недоминирование перестает восприниматься. Мы говорим о свободе только вот как о свободе вот этих базовых, базовый набор свобод, как свобода собрания, свобода слова и так далее. Либо свобода делать все, что нам, нам хочется, без вмешательства со стороны других людей. А вот если посмотреть, тогда у нас вот в этом сдвиге теоретическом возникает две... Проблемы сразу, да? каким образом у нас представлена индивидуальность. С одной стороны, она как бы представлена как гражданская позиция, а с другой стороны, до какой степени должна быть отрефлексирована индивидуальность. Мы же знаем, что там угнетенные не говорят проблемы с языком, что Современный язык будет работать, ну, что личное политическое, да, соответственно, вот то, как сформулиров... сформировано тело, это уже политическая форма, да? даже если нет репрезентативной формы. И э, это одна проблема, которая э, ну, вот, в перформативной онтологии Батлер и так далее, новые толпы, и с другой стороны, проблема, а как будет работать вот эта самоорганизация системы, тоже начинается в 70-е годы, такая аналитика, на каком уровне самоорганизации может удерживаться равновесие, вот как бы среда, организм. И здесь мне понравилось что вы в 20-е годы закинули, потому что для них это была базовая проблема. Каким образом установить законодательство и дать автономию, там, законодательскую, исполнительную и так далее, на уровне района, на уровне колхоза, деревни, э, там, э, города, через партийного представителя. И... Значит, вот эти две проблемы, одна нас будет с границами индивидуальности, телесности отсылать вот в эти современные дискурсы постбатлеровские, а другая нас будет отсылать в теорию самоорганизации и в советское прошлое. И, и как бы происходит это, потому что... Вот эти два уровня могут возникнуть только в тот момент, когда мы отказываемся от естественной природной заданности, субъекта, естественного представительства. То есть, вообще-то, здесь довольно сложно, как неореспубликанизм решит вот эти вот все инстанции. Тут какое-то темное серое пространство, и вряд ли оно решается при помощи как бы собственного выбора, да? потому что мы же знаем, что э, определить свое желание ⁇ это еще масса э, институциональных, институция образовательных, там, э, коммуникативных, э, масса доступа. Это вот я про, про желание, mm -hmm. вот просто есть э, ну, такой сериал ⁇ Оранжевый новый черный ⁇ Но э, я не знаю, не смотрел там в одном из последних сезонов ну, это женщины которые сидят в тюрьме и у них произошел какой-то такой вот э бунт в тюрьме а там много свободного времени но ты не порешаешь как бы, в это время ничего и здесь у них как бы у них в заложник оказались как бы все вот власть грубо говоря. и они стали формировать свои желания дальше твикс они не ушли то есть твикс а батончики шоколадные и что-то. Это было политическое требование, да, чтобы да. наказать вот, э, тех, кто Чтобы и они как раз боролись, типа, чипсы им как бы важнее, или наказать человека, который убил подругу. Да, в этом смысле, вот как, например, вот эти вот все вещи могут не через освещение, как же это и сказать. Мне кажется, там показывают просто борьба республиканского. Если представить координатную ось на одном полюсе вот, республикалифм, да, то на другом полюсе, что представительная демократия у нас. И по мере движения по этой оси мы отчуждаем потом свободу свою вреди институций, закона, который на себя же возлагаем, да, и движемся в сторону ну, вот, представительной демократии. Я, такая... честно говоря, противопоставляю республиканизм тоталитаризму. Ну, да. можно и так. Но Нет, но я просто и вот и пытаюсь и сейчас стоит. вот эти две связать точки. Вот представительной демократии? Какие между ними напряжения и противоречия? Проблема представительной демократии состоит в том, что мы не принимаем участие непосредственно. Но мы отчуждаем. Вы же говорили, да, вот институты, институты, институты. А что такое представительная демократия? Это институт. То есть вот в своем как бы вот уже да, но представительная демократия это институт, который опосредует наши решения, а институты, о которых говорит республиканизм, это институты, которые призваны защищать нас от доминирования исключительно. Они должны в случае чего просто вступаться за нас, но они не могут, не должны принимать решения за нас. А кем они учреждаются? То есть в случае демократии вот эти вот институты, которые защищают наши же права, мы, мы делегируем, собственно говоря, свои права избранным там, депутатам и так далее. А Они создают институции, которые вот наши права якобы поддерживают. А в случае республиканизма, кто учреждает институт, который защищает наши права? По-хорошему мы должны сами, сами да. это <laughs> делать. Понимаешь, что, ну, вот на этом полисе это включенность, полная инклюзия, да, вот это вот. Да. Мы это делаем, а по мере того, как ну, мы это разрастается, дело да. такое, да, вот. мы вынуждены просто да, вот что-то выносить, поскольку вот другого выхода нет. То есть, насколько я поняла, это будет выглядеть так: у феминистка, у феминисток свой институт да, который защищает права феминисток, у, у кого-то другого значит, свой, у мусульман свой значит, институт да, вот защищает права и тогда и тому подобное. И вопрос тогда идет, если что где-то не так в обществе, то разбираются между собой институции. Я так понимаю. Я Вы не думаю, что да, институции институции. Это суды. То есть они тоже И, могут делегировать свои какие-то. Да, да. Да, домком я... домком да. что-то куда-то там да, передает да. Вот да, право да, решать да, за да, него да. на уровне да. следующем. То есть это иерархия, в общем-то. В общем-то, это иерархия с последовательной передачей полномочий. Это не обязательно должна быть иерархия, в чем проблема парламента, представительной демократии, в том, что парламент все-таки не инклюзивен, я не могу попасть в парламент, вы не можете попасть в парламент, до тех пор, пока у нас, наверное, нет достаточно средств для этого. А республиканцы настаивают на том, что. Формально по букве. Мы... Вот Но на формально пар, формально демократическом варианте имеете? у вас есть возможность попасть, попасть а... формально теоретически в парламент, а республика, То есть, вот в той, по крайней мере, статье, которая была, да, там было четко сказано, что республика изначально понималась, как, так сказать, союз мужчин состоятельных, обладающих волей, да, характером, которые соединились для того, чтобы сделать свою, грубо говоря, страну лучше. И это республика. То есть где-то как-то оно совпадает с аристократической формой правления, прописанной Аристотелем. Ну вот смотрите, в чем проблема как бы, реальности применения этой буквы закона. В том, что по всей Европе, по, по, по всему миру сейчас э, парламенты собираются из людей, которые не выходят из народа, а выходят из одних и тех же семей э, богатых, у которых есть средства на то, чтобы постоянно обучаться, постоянно участвовать в политической жизни э, и в конечном итоге уже избраться в парламент. То есть у нас фактически не парламент, а республика. У нас аристократия. Нет, но, То есть фактически сейчас мы констатируем, судя по тому, что такое республиканская форма правления, что у нас не демократическая форма правления на сегодняшний день а, по факту, а республиканская, потому что... В парламенте сидят, так сказать, мужчины, опять-таки, обладающие волей власти и так далее и так подобное, которые объединились для того, чтобы страна жила лучше. Ну, это, по сути дела, происходит из влияния на демократические идеи ну, республиканизма, да, действительно то что отцы-основатели э, США э, опасались демократии и э, встроили вот эти э, якобы республиканские, э, ну как бы республиканские в каком смысле? В том смысле, что э, гражданскими правами реально наделяются у нас только очень узкая группа людей. Э, Неуда республиканцы э, скорее все-таки хотят... Э, расширить достижения либерализма и поднять э, права э, республиканские, которые, э, прав, э, дать права, которые доступны вот этим людям, э, вс, всем гражданам общества. А какие, подождите, какие сейчас недоступны, кому сейчас в нашем современном государстве, кому какие права недоступны? Объясните мне ну, Вот по сути дела, нам недоступно, ре, реально Все нам хорошо. недоступно попасть в парламент. Почему? По закону, ну, а по, вы по закону, имеете по закону право и, избираться вот разные вещи. чтобы здесь Так, поймите, вопрос э, в другом, что э, значит, формально, формально сейчас никто не лишил никаких прав. Ну, Но институтов-то нету, которые будут это реализовать. Собственно, об этом-то и речь что неолиберализм устраивает как бы новую систему, новый уровень системных институтов, которые оказываются более дисперсными, и более как бы чем классические. И тогда возникает вот этот вопрос, можно я еще раз вернусь к уровню? наша дискуссия Ленина и Богданова заключалась в следующем: анархическая конституция 2018 года построена по праву психологического э, законодательства, то есть любая группа, имеющая свое намерение, должна да, участвовать в законодательном процессе. По существу, это любая ячейка, деревня и так далее. И Богданов в ответ на это как бы выращен, да, любимая идеи. Там, последних 30 лет перед написанием Конституции Богданов писал, что как бы из теории систем, что вы никогда не сможете организовать вот эту сложность. У вас не, не, нет модели, чтобы это собрать. Поэтому получится, что каждая ячейка будет передавать свои пожелания по бесконечному количеству инстанций. И никогда не будет присутствовать в законодательном уровне. И вы породите сначала бюрократию, а потом тоталитаризм. Это как бы переписка 1918 -го года сразу. И, соответственно, тогда возникает вопрос э, сложности, э, сложности и уровня системы. Да? Вот как этот вопрос решается э, в нео... Э, республиканизме, потому вот чисто на формальном уровне. Это районы, это профессиональные сообщества, и, и дальше вот эта сама передача. Дело в том, что как бы, у этих низовых организационных ячеек должны быть полномочия просто для того, чтобы реализовать решения, которые они принимают. Они не должны постоянно передавать свои желания наверх, они должны иметь возможность э, как бы, реализовать то, что они хотят прямо здесь, прямо сейчас. Но если... Это законодательная модель. Да, да, они могут построить там засеять У нас больше. Есть объединение. Ну, да, эти муниципальные объединения как бы должны иметь реальную власть. Да, а почему они ее не имеют реальную власть? Потому они что вроде бы есть. А ее, ее в том-то и дело, что нет, она вся а, за а, находится... а Откуда будет власть у республиканского объединения на муниципальном уровне? Как бы, если мы передадим, допустим, больше ресурсов муниципальным образованием, то у них, очевидно, будет больше возможностей реализовывать а свои решения. Передавать? кто мы будем передавать? Ну, мы, мы как общество. будем передавать в объединения объединение свои налоги. Ну, смотрите, да? как это устроено в современной России. У нас есть формально федерация, где каждый субъект взимает свои налоги. Есть еще государственные налоги. Все, все это вроде как э, собирается муниципалитетами, но какая проблема? По, по факту у нас унитарное государство, в котором все налоги передаются в центр, и с центра обратно перераспределяются по субъектам. Э, в то время как. Должно быть ну, ровно наоборот. У нас собираются налоги в субъектах, часть какая-то этих налогов переходит государству, но основная часть налогов э, используется самим субъектом. Хорошо. А теперь скажите: вот смотрите, очень много собирается налогов в городе Москва, да, и очень мало собирается налогов в деревне Горка. Что мы будем делать? И там, и там нужно построить, чтобы были школы, и там, и там дороги, и так далее, и тому подобное. Деревня Горка никогда на свои налоги не построит ни, даже одного метра асфальтной дороги. Как бы на деревню Горка, собственно, должна перераспределяться та часть налогов, которая собирается центром. Потому что если у нас где-то не хватает, центра для того и существует, чтобы ну поддержать эту Вот это, вот не это не факт. такая схема и существует, де-факто. Де То есть, как вот, если вы спросите, почему так, вам объяснят именно потому, что есть деревня Горка и город Москва. Ну, вот. как бы, по факту, и у нас все налоги, на самом деле, налог. перераспределяются в Москву. То есть, с позиции республиканца надо пере, пере, пере, перестать э, отправлять налоги в Москву. И начать движение с самого низу. То есть а, а, организовать жизнь в деревне Горка. Каким образом? Каким? А вот мы. Вот вот, какие-то без... есть бизнесы, какая-то. А нету, нету. В деревне Горка нет ничего. Ни бизнеса, ни тракторов, спакивай, а ни не да, это, а? нет, это По умолчанию да, это нет. не деревня, это. Не знаю, эмоции, нет, так а вы это... отъедьте и посмотрите, сколько таких деревень. В, Само, в городе. Это 200 километров от города Санкт-Петербурга. Если она не является экономическим субъектом. Абсолютно. То есть у нас все должен быть экономические... Все мужчины вактором. работают вахтовым методом где-то, кто-то а -а -а. работает... Вот. Соответственно, потому налоги? что здесь нету. Я а налогов они здесь не платят. Нет, да, потому что здесь нечем заниматься, ну, они где-то там. Все под Москву вот так. Да, вот, вот, вот. вот, вот. Да. Видите, в не горка добавляется целая под Москву. И так. не хочет, голосует правильно. Ну... <свят> <Подмосковье. свят> Потому что их устраивают сутки через трое, их вполне устраивает. Нет, они же неделями работают. Неделями ну, сейчас ну, работают две тому. недели, по Нет, В Москве, годам, которые это... работают охранниками, сутки да. через трое, это ну, как Нет, бы Нет, ну, По давайте. факту, да, они платят налоги по месту жительства, а не по месту работы. Другое дело то, как у нас устроена налоговая система, да. то что 13% у нас есть формальные налоги, которые взимаются по месту жительства в субъектах федерации, с каждого гражданина, а реальный налог э, как бы у нас достигает 50%, процентов, потому что основную часть налогов платит работодатель. Ну вот в первой Государственной Думе 1905 год Мария Покровская, создательница женской прогрессивной партии, предложила целую программу, да, как разделение налогов Каком году? Каком году? 905 а. разделение ц... налогов по цели. Да, вот я а. хочу заплатить за деревню Горка и дорогу туда к своей даче. Я хочу за авангардные оркестры. И, и это довольно большой процент. А ее задача была, ну, у нее понятно, потому что женщины не, не имели прав, а налоги платили. И вот если бы они все тогда заплатили на институты как бы такой, жен, гражданского женского равенства, то как бы, вся экономика бы рухнула под эту патриархальную институциональность. Она пыталась пробить это на Первой Думе, это... а Дума а, это, это законодательная еще... да, да. Нет, но сейчас, в принципе, примерно такое нам и предлагается с телевизора. Пожалуйста, граждане, спасите жизнь одного ребенка, спасите жизнь другого ребенка, спасите жизнь ну, это третьего. Да, да, мы... да то есть если последний. вы, вот, республиканская, вы, пожалуйста, вашим... Вы... Нет, точно так же могут повесить деревню Горка. Ребята, давайте поможем деревне, в деревне Горку, надо, да, надо. проложим ну, туда асфальт, ну, Это, говорят. Вот, кстати, то вот есть... такое решение – это то, против чего выступят республиканцы. Потому а что, потому что э, благотворительность – это существование за счет другого человека, это нахождение в зависимости от другого человека. Mm -hmm. У Все нас должен быть закон, по которому э, Должно быть правило, по которым мы распределяем ресурсы. А если у нас ресурсы распределяются по воле какого-то человека, у которого оказались эти ресурсы случайно лишними, условно говоря, то эта деревня Горка находится в зависимости от тех, кто решил вот с барского плеча кинуть... А, им... а теперь объясните мне, как деревня Горка может оказаться вне зависимости ни от кого? Я так понимаю, что вот, так, задача не распубликается? Нет, ну, Республика... мы Я, рассматриваем помогаю... новую форму правления, не республиканцев. Да. Да. Создать такую сеть законов, которые одновременно каждый, ну, как бы каждый ее формирует, и в то же время, ну она очень сложная, просто мне кажется, сделать чтобы она защищает как бы, интересы каждого, и каждый участвует в ее формировании. То есть, в ее Только жизнь. что сказали, что нельзя. Нет. Ну Не то чтобы Нет. очень сложно Нет. ее Нет. сделать, Нет. она более-менее существовала в США. Да, а если освободить деревню Горка от налогов? Самосуществование, самоподдержание mm. – это абсолютно не путь. Вот, а, ну, первая статья если плохая на... была, баттлер, хорошая. Ну, инвестиционный климат, вот есть такое слово, да, инвестиционный климат. Если деревня Горка вдруг там офшорную какую-то зону учреждает, да, и а освобождает образом, от налогов на торговлю, да, от налога, налога, от вовлю, да? Нет, деревня Горга. Я, <свят> <свят> я, <свят> я, <свят> я пытаюсь смоделировать <свят> вот вашу же ситуацию, <свят> смоделировать <свят> да, да, какой-то Сейшельский остров, <свят> да, допустим, <свят> это деревня <свят> Корга. Вот он создает у себя некие очень благоприятные условия, привлекающие инвесторов. Вот она путь. И тогда она может стать вполне самодостаточной, самоокупаемой. Давайте, и уже Давайте теперь немножко да. логически подумаем. То есть деревня Горка создает хороший инвестиционный климат, да. не надо платить половину налогов, и все бизнесмены Москвы спокойненько переехали в горку, в горку, горка расцвела, Москва, извините. Теперь вот, проблема а другие, другие деревни гор, возле. Вы... Горка... Еще, штрих... еще, да, еще. Так, То гор, есть, как гор, вы... дело? Горка штрих, горка два штриха, да, они да. тоже да. должны как бы озаботиться примерно о И опускать, и да? опускать. И в результате в бюджете нет ни копейки. Нет, прямо геологически должны отсутствовать. Деревню горка из общего правила? Нет, что предложили бы республиканцы? Ну, да. Во-первых, мы проводим, если мы Россию рассматриваем, то очень сильную федерализацию с составлением большого количества муниципальных бюджетов на местах. Тогда у деревни горка образуются определенные средства. Которые, даже если в деревне Горка изначально нет трактора и вообще ничего особо нет, и все жители деревни Горка работают, наведываясь в Москву, они платят все равно налоги в деревне Горка и имеют возможность вложиться в развитие этой деревни. И, соответственно, как бы силами деревни они могут собраться и решить, нам нужен трактор, нам нужно засеять поле, да, нам нужна. Экономика будет. должна быть, без так, экономики так, не так, бывает деревни. Первое, значит, вы мне предлагаете, чтобы каждый гражданин России был обязательно, то есть то, от чего хотели отказаться, обязательно прописан. И по месту прописки, да, он бы платил налоги, вот, а еще Если лучше потом знаю, за... то... запретить... По за... от дохода по месту извлечения. Вот у нас земля, деревня горка ⁇ это земля, да? да. Земля ⁇ это источник вообще, да? Ее можно Нет, заложить, Если, если можно... он работает в Аркуте на Бартагоне. Да, он работает, значит, куда-то другой будет эту землю, какие-нибудь таджики придут, будут ее... Её обрабатывает, Никто ну, Не знает, обрабатывает. Я не знаю, это такой полный коллапс. Ну, Никакай а И Импортозам... Импортозамещение только в телевизоре. А у меня, у меня в деревне Горка, так вот смотришь, там импортозамещение, пустые поля. Ну, надо работать на земле тогда, а не ехать на философское кафе. А, а, а какой противоположный вариант? Да? Налоги собираются, ну, не знаю, не все предположим, и есть политическая воля в деревне Горка обязательно построить школу и техническое училище. Вот, да? В принципе, решаться, советский да, вариант. В, да, в каждой мистере. деревне поликлиника, Власть. клуб да. и библиотека. И в советский вариант что делали? Председатель колхоза собирал э, урожай в маленькую коробочку, ехал в Министерство э, значит, по развитию регионов, да, и там выпрашивал, скажем так, убеждал в том, что на деревню Горка нужно выделить средства. Вы ну, представляете, что да, это рассмотрение деревни Горка, для строительства... где все Нет, работают это в Америке? В вот так реально все вчера было. статья, ну, связанная с Трампом, там, грядущий коллапс" называется, Америка вот на грани, да, вот этого, развала полного. И автор как раз, вот он говорит о создании институтов, то есть, вот он большие претензии прессе предъявляет, что пресса не о том. Вот она больше там о вторжении вот России со всеми этими технологиями да, гибридными. Нужно обратить внимание на роль корпораций, которые правят Америкой на самом деле. И социальной деградации населения, которое в первую очередь страдает от, от этой ситуации. И путь, основной путь, который предлагает Сафрам, это создание институции. Начинать вот с самого низу. Вот организовать жизнь, местный транспорт, вывоз мусора, там утилизация его. Ну там, наверное, есть какая-то, но в каждой точке. Американской картой, она есть какая-то экономика, я так думаю. Если там живут люди, люди дееспособного возраста, наверное... А Детройт в разрухе? Ну, что-то с ним делают, а какая-то уже... программа. Мы ну, сейчас, не... ну, сейчас да. Это, опять сколько... же, гипотетически. Мы не знаем про Детройт в деталях, да, мы ну, так да. рассуждаем. Вот институции. То есть институты параллельные институтам, которые насаждаются властью, которые блокируют волю граждан. То есть те институты, которые имеют место, они реакционные по сути дела. А надо создавать свои и начинать с самого низу. То есть тоже правильно, институты. Но это вот республиканизм на деле, как бы вот практика пошаговая причем. Я там не полностью прочитал. Ну, просто помню. в вашем описании ну, деревни Горка, в деревне Горка, как минимум, есть рабочая сила. Если деревня Горка, вот, возьмем сейчас, изолируем деревню Горка, и э, граждане решили э, как-то... Облагородить ее. Нам нужны школы, значит, мы соберемся и да. выберем учителя, который будет проводить занятия, выделим ему какое-то пространство. Конечно, если есть дееспособные граждане, надо их собрать, и они между собой должны жить. Если они дееспособные, если все ездят на работу в Москву, то там и там зарабатывают, то деревня горка не должна оставаться брошенной. Наверное, вот так. Единственное, что Начинать. деревня горка делает, размножается. Так вот чего чего. Когда уже не. А детей нет, размножается, размножается, то есть детей много, да. Вот. Все нет, нет, нет, размножается в смысле населения. Я ну, вот. что-то вы как-то совершенно Может, вы как идею на самом деле как бы... А э -э все вот, вот я нашел, ну, как он подчинился, антиморализм вот этот вот э республиканской вот этой позиции не совсем понятен, честно говоря. Избегание этики и более того, как бы блокирование всякого этического дискурса. Ну, вот я об этом говорил, да, так, что, да. ну, сказать, не что должно... мы прояснились в этом вопросе, мне не кажется. Вот, не я... должно быть какой-то абстрактной идеи, Абстракт, которую да, мы но... приносим в жертву свои собственные интересы. У нас есть определенные интересы в той же самой деревне Горка, за которой каждый из членов каждый за свои выступает. Не с точки зрения какой-то какой -то, абстрактной да, морали, да. а с точки зрения вот того, вот вот что это... будет мораль. Мне мораль интересно. Абстрактной мне не будет. морали не существует. Кто да, вам вообще? Это... Этика или моральное поведение – это ваш конкретный выбор в конкретной ситуации. Никаких универсальных, скажем так, этических норм, ну, они как бы существуют в том плане, что... Как, как существует допустим универсальное тело человека да, две руки две ноги одна голова да, вот, такой вот в таком абстрактном варианте как существует представление о теле человека также в абстрактном варианте могут существовать вот такие представления о том что такое хорошо, что такое плохо вот один из вариантов это 10 заповедей сформулированных», которые мы знаем да не убий не укради и так далее. Но не более того. Ну, как бы это ваше мнение, есть люди, Никто которые вам считают, не говорит о том, что нужно вам правой рукой или левой рукой пользоваться своим телом. Так и здесь. Вот это вот, э, так сказать, эти предписания, они просто говорят о том, что должно быть. И вы каждый раз решаете... Но Проблема Очень в том, что конкретно. есть большое количество людей, которые считают, что там кантовская этика может быть универсальной. Давайте вот кантовской этике следовать. А Республикан... кантовская этика что? Общаются, как и вы, что, что? не Нет. надо никаких... Нет. Давайте так. разберемся с кантовской этикой. Давайте с кантовской. Это Чтобы мать. максима вашей воли, вот вы в конкретной ситуации, в конкретном поступке, вы задействовали всю максимум своей воли. Это совершенно так и, и, В кантовской этике подождите, ваше, подождите, максимум вашей воли главное, становится основой всеобщего законодательства. Правильно. Да, года, и тогда, и тогда, если это вот срабатывает, максимум да, это не максимум, это как бы определенная модель э, поведения. Каждый должен поступать поведения. в этом в аналогичном конкретном случае, каждый будет поступать сообразно ваш, максимум вашей воли. И тогда ваша Ваше решение, ваш, максима вашей воли становится всеобщей максимой законодательства. Там даже не То есть это четко зависит от конкретной ситуации, конкретного Вот в том-то и дело, что не зависит от конкретной ситуации. Украин скажет, что врать ни в коем случае никогда нельзя. Ни при каких обстоятельствах. У него есть социальный подсчет. Потому что максима воли не дает возможности ну, брать как Он бы обсуждает определ... со своим оппонентом определенную ситуацию. Вот якобы вы находитесь в доме, некий человек прибегает, за ним гонится убийца, и человек просит укрыть его от убийцы, и оппонент Канта говорит, что как бы, вот приходит убийца, спрашивает, где находится данный человек. По Канту вы должны сообщить, что он находится здесь, потому что врать нельзя ни в коем случае. Вот то, что существует данный конкретный случай, совершенно не важно. Как бы, несмотря на то, что кажется аморальным, то, что мы выдаем человека, убийцы, все равно врать хуже, чем не врать, по сути дела. Вот. Никакой конкретики у Канта нет. У Канта есть как раз-таки универсальная воля. Это последствия. Вопрос не, не а, в том, нет. что мы рассматриваемся с точки нет. зрения последствий. Вопрос в том, что мы рассматриваем с нашей позиции. Понимаете? Можно вообще в принципе брать или нельзя? Нет, не с нашей. В том-то и дело, что всеобщего законодательства. Каким образом проверяется у Канта адекватность того или иного, той или иной максимы воли, mm -hmm. если эта воля в конечном итоге, если мы ее доводим до предела, сама себя уничтожает, то есть если мы принимаем решение между врать или не врать, если мы, всегда, мы принимаем решение в пользу врать, тогда все должны врать, и мы представляем себе общество, в котором все врут, соответственно Э, смысл лжи теряется в таком обществе. Давайте по отлично, очереди. Отлично, вот я вот знаю, что еще есть одно выступление. Вот это... давайте расширим. Да, это, про... сейчас, uh -huh. сейчас. Вот это вот мне очень понравился ваш пример. Итак, решая собрать или не собрать, вы решаете по канту собрать. Тогда кант говорит, что если вы говорите, что можно в этом конкретном случае собрать, то учтите максима вашей воле становится всеобщий. тогда все могут брать при всех обстоятельствах. Что Не допустимо? все могут брать а все должны брать. И еще да. раз, что недопустимо, понимаете, вопрос у Канта, я же говорю, что вопрос не в том, что вам насаждается что-то, а вопрос в том, что в конкретной ситуации вы принимаете конкретный выбор. Нет, в том -то понимая, что, вы не что ваш поступок, ваш, максимум вашей воли, становится всеобщим законодательством. Но вот у Канта вы как раз-таки принимаете кон в конкретной ситуации конкретный выбор, исходя из этой абстрактной максимальной нет, воли. Да? Нет, исходя из того, что если вы сейчас примете это решение, будет всеобщая... Не У вас да, две классические раз... трактовки Канта. Есть такая и такая. Самое что обе трактовки просто буквально расходятся с кантовским движением. Смотрите, прошу прощения за школьный базовый ввод. Если мы говорим, Кант различает царство природы, царство свободы. Этика действует только в царстве свободы. Соответственно, Кант последует начинает устранять весь эмпирический порядок. Почему не работает Максима Себелюбия? Потому что Максима Себелюбия, как стремление к счастью, завязанное эмпирическом порядке, не может быть регулятором этического ни при каких обстоятельствах. А если мы последовательно начнем устранять эмпирический порядок, вторым шагом будет как раз любого рода предписаний. Если я предписываю, неважно кому чему, себе, вам обществу и так далее, все что угодно, там, не убивай, или там, не ври, или еще что-нибудь, я автоматически отсылаю к эмпирическому порядку, и тем самым, отсылая к эмпирическому порядку, я оказываюсь в ситуации, в которой э, никакого такого рода предписание не будет иметь отношения ни к свободе, ни, соответственно, к нравственности. Соответственно, возникает вполне себе конкретная э, проблема, потому что, с одной стороны, этика – не может быть этикой предписаний, не может руководствоваться счастьем, не может иметь отношение к эмпирическому порядку. С другой стороны, пардон, действие, есть, этическое реализуется где? В эмпирическом порядке. Никого не интересует, что я там сидел и думал, важно в конце концов, что я сделал. Да? То есть, если уж мы в этом смысле говорим в этическом, то мне нужно придумать такой способ построения этического, который позволит мне квалифицировать то или иное действие в эмпирическом порядке, как имеющее или не имеющее отношение к нравственности. Соответственно, категорический императив, на который высылается, на первую формулировку, которую высылается, это форма нравственного закона. Не предписание конкретное поступай каким таким-то образом, не убивай» и так далее. форма, да, что в первой, что во второй формулировке оставляет действительно пространство для принятия любого рода решения. То есть, например, Вторая формировка проще для понимания, да? Я говорю, там Кант говорит, поступай так, как если бы другой был не только средством, но и целью. Важно, не только, то есть другой всегда средством. Нравится мне это или не нравится, я не могу это устранить. В эмпирическом порядке он будет средством, но и целью. И тогда никто, кроме меня самого, не может сказать мне, как мне поступить по отношению к вам, чтобы вы для меня были целью. Потому что мой поступок по отношению к вам – как к цели будет одним, а лим другим, ну там третьего человека третьим. Так оно не работает. Та же самая история с всеобщим законодательством. Может стать причиной все, Да всеобщим законодательством. Они а становятся. Потому что в противном случае, извините, нам пришлось бы еще как-то гарантировать элементарный контроль. Как вы узнаете, вру руе или нет, сидя у себя дома. Ну, честно. Вот взял и собрал. Кому не с врать, саму себе.